приветствую вас дорогие друзья вы смотрите канал сова лпс и с вами утя я одолжил у своего друга тюленчика шапочку белого медведь но не потому что мы с вами отправляемся в космос хотя можно было бы подумать а потому что мы с вами идем гулять на улице зима и нужно одеть что-то тепленькое например скафандр Итак, мы отправляемся с вами в пункт доставки где мне пришла посылочка с авито хотела закричать софсов, но наверное лучше идем гулять погодка такая заснеженная такая вообще погодища зима, холод сегодня опять пошел снежок как мы по нему соскучились Ребята, мне, кстати, очень это место нравится, такое классное, смотрите, здесь поставили шарики новогодние, они такие яркие, красивая очень подсветочка, хорошее место пофоткаться. коробочку получила. Она маленькая, хорошенькая. Все, идем домой распаковывать. Ну, -у -у. ну что, поехали в сторону дома. Тут такая красота. Все заснеженное. Все ми ми ми, -ми, -ми. Поэтому я решила, что я немножечко засниму вот эту всю красоту. Какие у нас сугробы в этом году вообще. Такая красотенька. А детская площадка почищена. Сейчас здорово. Вот так вот. Снежок падает. Смотрите, какой красивый снежок. Такая красота. Кто смотрел мой эфир сегодня, Знает, что я, короче, приболела, поэтому, конечно, когда ты болеешь, ощущения такие, как будто ты маленький в детстве и как-то все так, не знаю, такая красота. Короче, мне еще надо в магазин зайти за молоком и потом домой. Посмотрим, что там, что там, что там, я-то знаю, что там. Там такая милотая красота, поэтому ой, скорей скорей, хочется уже распаковать. Привет, мой, это все прикольный. Ой-ой-ой, Вот я и вернулся, друзья, с космической орбиты. А на самом деле мы пришли домой и посылочку принесли эм, тоже домой. И сейчас будем распаковывать. И еще я, наверное, сейчас сниму этот шлем. Вот, вот такой любез Так, посылочка у нас дома. Вот такая посылочка. Здесь надпись с Новым годом. Вообще, коробка, видать, ну, явно не с что это самодельная коробка, ну как, просто, видимо, ну, упаковали, во что дома было, какая-то коробочка от электрогирлянда. Ну, нам, друзья, главное, чтобы внутри-то была не гирлянда. В общем, сейчас будем ее распаковывать. Я, конечно, знаю, что там, потому что я сама заказывала эту посылочку с Авито и ждала ее. Но хочу все равно распаковывать вместе с вами, посмотреть, как там все упаковано. И знаю, что это посылочка от Елены из Санкт-Петербурга. Елена, я тебе очень благодарна. Я знаю, что ты очень старалась. Вот И мне тоже очень Уже заранее очень приятно Так, ну что Что у меня тут не успаковалось такое что такое Покажите мне что ага, Все Вот Вот Так Ага Ну вот Смотрите как классненько у нас такой красивый пакетик, все полосочка, наклеечка. Я, кстати, очень люблю наклеечки, ну вы уже заметили. И эту наклеечку я, конечно же, повешу на фон, который, ну у меня всегда здесь какой-нибудь бэкграунд. И я люблю наклеечки, которые мне дарят, тут в посылочках присылают, приклеивать на фончики Здорово. Поехали, да. Ну что, здесь уже все видно, смотрите как здорово, кстати очень классный пакетик, ой прикольно, смотрите, какие прикольные шарики, вообще, короче, самое главное, что здесь есть, это вот такой миленький пэт, ребят, это пэты из серии «Раскрась, раскрась сам, если вы о таких знаете, то это, короче, были пэтшопы, там в наборах шла кошечка, фламинго и док, по-моему. Вот. И еще каких-то поэтов тоже из этой серии я видела. Короче, они шли с фломастерами. И их нужно было как-то вот аккуратненько самим раскрасить. В общем, я посмотрю, насколько тут нормально все это. Потом вблизи, короче, посмотрю, как он покрашен. Если где-то какие-то что-то недочеты, то как бы ничего страшного, я подправлю. Либо, может, может и стереть. Вот я уже вижу, тут какая-то вот грязка. Ну, посмотрю, может быть, это можно как-то исправить или там почистить. В любом случае он мне очень нравится, он такой тоже авангардный товарищ, смотрите, да, здесь такой вау. И, кстати, да, это, скорее всего, не знаю, но это у меня пацан, поэтому вот это все-таки похоже на девочку. У нее клювик светленький, она сама нежнее, поэтому у нашего фламингеныша появилась девочка. Вот, это второй фламинго, который у меня есть в коллекции, и мне он очень нравится, а главное, чтобы понравился нашему фламингионышу. А главное, чтобы мне понравился ваш фламингионыш, потому что куда я попала? Короче, фламингионыша попала в хорошие руки на самом деле. На нашем канале я с ней будет очень бережно обращаться. Вот. И наверняка она у нас будет опять очередная героиня каких-то прикольных видеороликов. Мне она уже очень нравится. Так прям меня вдохновляет. Тем более, что только что мы рисовали фламинго и вообще это один из моих любимых пакетиков так посмотрим что еще здесь есть в я вот сразу вижу это миленькая открыточка Такое маленькое сердечко но все равно очень приятно приятно когда тебе говорят спасибо за покупку я купила пакетиков этих на новинка и такая вот штучка вообще Ой, классно ну это приятно так, вообще, какие-то непонятные шарики. Я даже не знаю, для чего они. Но мне кажется, просто как наполнение для веселья. Смотрится очень классно. Можно куда-то использовать. Там Не знаю, куда. По-моему, это вот они такие. Как пенопластик, Ну да, они такие мягкие, как будто крашены пенопластик. Ну, прикольно. И вот, вот, что я хочу еще вам показать. Это вот этот банан. Я вот думала, что это прям лодка, лодка, лодка. А сейчас вот я смотрю на нее и понимаю, что это, ребята, не лодка, а настоящий бананчик. И фламинга моя в этом бананчике приплыла, Это очень классно, очень эпично. Смотрите, как здорово. Смотрите веслом. На веслах. Сейчас фокус сделаем. Он не хочет делаться. А, но ну, почему-то не хочешь радиосироваться ну, на руку что ли вообще видно да короче на них вот эти вот э логотипчики lps по короче ладно не видно ничего все-таки камера измучилась вот значит э -э вот так вот они крепятся достаточно прочно. При этом они остаются подвижными. Но двигаются они, кстати, только вот вверх-вниз. Вот таким вот образом. Но зато ничего не потеряется. Вот не отскочит. У нас, смотрите, чистенькая, классненькая. И петечка. Тут романтическое свидание на лодочке у наших котиков. Короче, они у нас такая. В общем, любовь-любовь отправляется в романтическое путешествие по волнам любви. Мне это тоже очень нравится. Я буду в него складывать аксессуары. Он такой классненький. А, кстати, смотрите, да, Лена, она угадала абсолютно. Посмотрите мой вкус. Я вам сейчас покажу. Смотрите, как он с моим фоном сливается. Я только что раскрашивала этот фон буквально в прошлой неделе. Мне мой синий надоел. Я сделала голубые полоски. И тут, смотрите, пакет они вообще просто. Это комплект. Но, вот, смотрится классно в общем ребята я благодарю вас за просмотр так сейчас холмингенушку сюда поставлю и поставлю нашего дружечка который уже весь поплыл на своей лодочке так чуть лодочка не стоит О, э, стой короче с лодочкой надо как-то как-то надо договариваться, потому что пока что она... Ну, все потому, что у этого фламинга, извините, такая здоровая башка. Короче, вот так, открыточка. Все на месте, ничего не забыла. Очень классная посылка, очень мне нравится. Я очень благодарна тебе, Леночка. Видно, как ты совсем постаралась, все очень здорово оформила, и мне очень это приятно. И хочу также вас, друзья, поблагодарить за просмотр, что поучаствовали со мной в этой прогулке, в этом походе за посылкой. Надеюсь, вам было интересно. Я в свое время очень рада разделить с вами свою радость от появления нового пэтика в семье LPS в подсиде на канале Сова LPS. Вот. И благодарю вас за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Впереди много всего интересного Кстати, ко мне едет еще одна посылочка Это так, секретик И я очень надеюсь, что она скоро дойдет до меня Я пока ее жду, там она идет с небольшим опозданием И там тоже очень классненькие петики Ребята, набирается В общем, у нее такая прикольная семейка петшопов и я уверена, что скоро просто вот я не выдержу, я уже начну снимать вот этих всех чудиков в каких-то новых сериальчиках. Мне со мной ужасно, хочется уже заняться сериалами, потому что в последнее время я там мастер-класс, пошли гулять, мастер-класс, пошли гулять. Я уже и загулялась, и у меня уже голова кружится от мастер-классов. И с другой стороны, мне еще столько всего хочется сделать и показать вам. Ну, короче, это никуда не денется, я чувствую, и так и буду, короче, гулять везде и все время с собой камеру таскать. Поэтому впереди у нас очень-очень много всего интересного. Сейчас желаю вам всего хорошего. Желаю вам печенек. Хорошего настроения, друзья. И до новых встреч. Кря-кря! Держись, фламингошка! Твой фламинген тебя. Сейчас покатит. Ну что ты свалилась? Да я не свалилась. Это ты меня свалил. Ну, прости, дорогая, потому что эта лодка такая неустойчивая. Конечно, неустойчивая, ведь это вообще какой-то банан.